29 ноября в зале попечительского совета состоялось заседание ученого совета Казанского федерального университета. На повестке дня стояло четыре вопроса. Особое внимание было уделено конкурсному отбору на должности, а также увековечении памяти выдающихся ученых. Подробности в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. С открытыми лекциями перед студентами Института международных отношений Казанского федерального университета выступили иностранные специалисты. Гости приехали из Франции и Италии, чтобы поговорить на тему отношений к мигрантам-мусульманам. Подробности в нашем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялся круглый стол. Будущее интеграционных процессов в контексте миграционного кризиса, отношения к мигрантам-мусульманам и опыт России для Европы. В рамках круглого стола, посвященного проблемам миграции, состоялись открытые лекции от приглашенных иностранных специалистов из Франции и Италии. Профессор Болонского университета Умберто Мацони рассказал о позиции Папы Римского Франциска к данной проблеме. Рано или поздно всему миру придется решать вопросы миграции, взаимоотношения с исламским миром, мусульманами. Мне кажется, этот вопрос мы сможем попытаться решить через взаимоотношения различных культур. Не глобализировать эти процессы, а научиться их решать вместе. А преподаватель из университета Париж-Нантер Жан Робер Ревио выступил перед студентами с лекцией «Макронизм. Политическое явление». Он рассказал собравшимся, почему так ярко обсуждают президента Франции Макрона, какая это личность и как он отражает ситуацию французского общества. Я занимаюсь сравнительной политологией. Я специалист по России. Но Поскольку я приехал сюда, в Казань, у меня спросили поговорить немножко о Франции. О том, как Франция сегодня выглядит политически, это взгляд изнутри, как французы на это смотрят сами свою собственную политическую ситуацию. Совместно с гостем из Франции выступил и российский писатель фантаст, политолог Кирилл Бенедиктов. Он уже давно занимается историей французской партии, национальный фронт и ее лидером Марин Лепен. Студенты, конечно, получат максимум эксклюзивной информации и очень интересный анализ от не просто специалиста по французской политике, а от человека, так сказать, изнутри французского общества, который уже Многие годы занимаются изучением как французской политики, так и российской политики. Слушателями стали студенты Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Ильшат Гафуров принял участие в заседании Наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. В рамках заседания был утвержден финансовый план организации на 2019 год. Члены Наблюдательного совета рассмотрели ряд вопросов, касающихся финансирования инновационных проектов инвестиционно-венчурного фонда в Республике Татарстан, развитием которых занимается в том числе и Казанский федеральный университет. А теперь к другим новостям. В КФУ завершился бизнес-кейс-чемпионат «Будущие профессионалы». Как проходило соревнование по предпринимательской деятельности, мы расскажем в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел финал международного бизнес-кейс-чемпионата «Будущие профессионалы». Всего было зарегистрировано около 45 команд из Татарстана, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов России. Финалистами стали 10 лучших команд. Участники защищали свои кейсы по стратегическому развитию Татарстана в области предпринимательской деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса в республике. В этом году мы создали новую историю, площадку для кооперации, взаимодействия разных сфер, для, и в сфере науки, и в сфере образования, и в сфере, и в сфере целой индустрии промышленности. Участникам чемпионата предоставляется возможность поработать над реальной задачей в области экономики. Работодатели приравнивают две недели участия в чемпионате к месяцу прохождения стажировок. Это наше второе участие на самом деле в бизнес кейс чемпионате. В прошлом году мы не заняли первых, вторых и третьих мест, мы заняли только номинацию, но не расстроились. Будь что будет. В этом году, когда мы узнали то, что будет новый чемпионат, решили также попробовать, почему бы и нет. Следовательно, Результаты как-то оправдались. Нет, я бы тоже так Первое место. Мы очень рады. И также нас пригласили на стажировку работы без тестов. Это очень и очень круто. Победителям кейс-чемпионата предоставляется возможность пройти стажировку в Министерстве экономики Татарстана, а также победитель чемпионата сможет возглавить региональный проект в области образования в качестве проектного менеджера. Андерзянова Альфия, Александр Юдин, Универньюз. Мы, то, что мы едим, это, казалось бы, прописная истина, действительно объективно отражает порядок вещей. Какие продукты могут серьезно навредить организму? Об этом наш следующий сюжет.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 По возможности использовать продукт, прошедший меньшую обработку, ну то есть мясо лучше, чем колбаса, мясо приготовленное самостоятельно, лучше, чем там буженина купленная в магазине. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Более 500 специалистов и экспертов в области термических методов увеличения нефтеодачи из США, Канады, Дании, России, Китая, Мексики и Турции приняли участие в конференции «Термические методы повышения нефтеодачи», «Лабораторные исследования, моделирование и промысловые испытания». Это большое событие для Казанского федерального университета, потому что тема термических методов повышения нефтеодачи была поднята на международном уровне именно в стенах КФУ. В октябре в Юго-Западном нефтяном университете Ченду состоялся третий международный семинар-конференция «Термические методы повышения нефтеотдачи. Лабораторные исследования, моделирование промыслового испытания». Два года эта конференция проходила на базе Казанского университета. С каждым годом все больше международных специалистов из университета из компании принимало участие. и Мы поняли, что... Uh, уже, как сказать, нужно делать это мероприятие еще более масштабным, широким. Мы решили его uh, проводить uh, в разных точках нашей планеты. Это большое событие, особенно для Казанского федерального университета, потому что тема термических методов повышения нефтеотдачи была поднята на международном уровне именно в стенах КФУ. В прошлый раз участие приняли 100 докладчиков. Конференция собрала более 500 участников, было очень много специалистов из Китая, России, Канады, США, Франции, Дании, Турции и других стран. По количеству докладов университет был на втором месте после Китая. Более 10 ученых Казанского федерального университета представили свои работы в ходе семинара конференции. Наши коллеги совместно с компанией «Татнефть» в рамках 218-го постановления значит, и других проектов создали Нейронная сеть, которая обрабатывает данные с нескольких тысяч скважин и дает рекомендации, как же повысить эффективность. На данный момент приоритетное направление Казанского университета «Эко-нефть» дает ответы на современные вызовы, которые связаны с глобальной энергобезопасностью и ресурсообеспечением в условиях изменения климата, экологических проблем и политической нестабильности на планете для генерации. До этого у нас было много сделано в лаборатории, много статей, много патентов, но вот шаг именно на месторождение это действительно. Мы считаем очень важным, и сегодня технологии уже выходит на реальные месторождения. Конечно, важно, что мы осваиваем цифровые методы в нефтедобыче, с каждым годом все активнее. У нас очень мощный центр моделирования. Мы уже перешли действительно к применению искусственного интеллекта в нефтедобыче. Следующая международная конференция пройдет в Колумбии на базе Индустриального университета Сантандера, с которым у Казанского университета имеется соглашение о сотрудничестве при поддержке компании «Экопетроль». Диана Шилова, Универньюз. Это все новости на сегодня. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся пока.